Расходования. Конечно, все социальные обязательства, которые приняло на себя правительство, они будут выполнены. Недостаток средств бюджета будет компенсирован с фонда национального благосостояния. Он сейчас достаточно большой и